всем привет на связи мистер офицерки, и мы играем в ларка в игре шайду Tomb Raider. В прошлый раз мы с вами открыли двери этого храма это было на самом деле не так-то просто вот чего нам удалось достигнуть сделать вот такие ромбики в нужной последовательности и благодаря этому мы не были съедены змеями которые вот находятся под нами ну и собственно на этом мы остановились сегодня мы продолжим наше путешествие как мы видим здесь какая-то интересная фресочка, причем во всю стену. И это по ходу рисовалось явно не одни суточки, а приличное количество времени. ну хотя, может быть, в те времена были прям такие мастера, которые могли и за очень быстро это нарисовать, но я бы не смог даже за сутки такого сделать. Что ж, у нас тут вот Орел говорит, надо идти вперед, поехали вперед. Иона. Это Эбби. О, привет, Эби. Я нашла фреску. На ней, похоже, изображено путешествие. Вход через пасть Ягуара вслед за змеем к серебряному оку. Ага. По пути паук и орел, что поднимается к храму. Ну, насчет остального не скажу, но пасть Ягуара в этой стороне. Правда? Да. Статуя кошки, большие зубы. А, вот и он. Лара, все нормально? Да, я возвращаюсь. Отлично. Тебе это понравится. Угу. Mm. Нас просили там таб нажать. Так, ну. Короче, ясно, да? Мы все прошляпали. Окей. Так. Ну ч, возвращаемся, типа. Тут, конечно, весело, но. Давайте посмотрим все что тут нарисовано. то а то нам что-то говорят, возвращайтесь. Итак, у нас реально здесь змея. Есть орел. Вот этот какой-то жучок. Вот он, орел. Но тут какая-то непонятность на самом деле. Также есть тигра. И тут, типа, два каких-то. Непонятных Человечка по нему Бегут или его убили Непонятно Или может быть Тигр их съел А эти что-то делают Чтобы спасти их М -м Да Я совсем не из того мира Поэтому я могу ошибаться Что ж, ладно Вот такая вот картиночка здесь есть Ну и Урельчик Так по красоте, да? По красоте. Ну что, давайте. о. -о, -о, -о, -о. Речь о месте неподалеку. Ну-ка, ну-ка. Два стража с клыками. Два стража с ногами. Один страж и с тем, и с другим. Он. Так, карта монолита разгадана. Монолит. Два стража с луками. Два стража с ногами. Один страж и с тем и с другим. Он меня защищает. Меня защищает. Ну вот же выход. Разве нет? Тут, мне кажется, сейчас будет весело. Нет? Нет, все окей. Странный, конечно. Так. Интересно. Бадабум. Так, какая-то дверка у нас тут отворилась. Коготь орланом дали. Сиди на Лара может убить противника и затянуть его наверх. Вот это поворот. Так, ну чё давайте смотреть, что есть у нас здесь. Здесь у нас есть только вот эта хрень. И все, что ли? Так, есть. У нас. Вот такие рождения Простой змеи. Храма возвышающегося посреди города. Если прищуриться, он напоминает змею. Ага, спасибо. Так, тут я больше ничего, да, не найду. Кстати, в этом храме что-то у нас ничего не было, ну, по местам, где можно было покопать. Жалько. Жалько. Что-то нам там говорили, что какая-то фигня, колонна там, бла-бла-бла. Может быть это значит, что в этой части что-то есть? Давайте попробуем немножко вернуться назад. Стража с ногами. Один защищает, другой нет. Так. Может быть, идет речь про вот этих всяких человечков бесполезно, да? о Нажимал я-я и это тайна моно... монолита, нифига себе, ну действительно он защищает, <abord Cut out> прикольно, прикольно, спасибо за такую вкуснотень, И что-то там интересное нам нападало явно, угу, шикарно, спасибо, так идем дальше, Не все просто, но все вкусно. Так, выход у нас сейчас будет, да? Однако из этой местности. Так, вода, да? Нам говорят в воду. Лара, в воду. Ну давайте разбежимся и... буль-буль Бульбулькнем. Так, ну что, придется нырять прям. ой -ё. Что это они красные такие? Скрытность. От кого мы будем скрываться? Иране? Давай вниз. Вот у нас тут пирани сейчас скушают. Так. ой ой ой рыбки блин тут пипец какой-то происходит так давай без травок всяких Давай, давай! Давай, Лара! серьезно пипец тут плыть было э -э -э. у так а ты заберем вот эту хрень какой-то тут так что у нас тут на дне то было ничего такого да сундук с сокровищами единственное нам говорят вернить. А, было, да, у нас сохранение же Всего того, что мы тут набрали, у нас сохранилось. Отлично. Так, ну и теперь я думаю... А, это мы так сейчас выплывем, Да. Давайте попытаем счастье, что-нибудь тут найти. Так. Блин, тут тут вот трава, мурава. Вот она нужна мне, да? давайте немножко пополним глотнем свежего воздуха, так здесь бы нам конечно не помешала прокачка способности, которая позволяет плавать под водой Так, золотишко Ой, нефрит даже так давай давай давай давай давай Фух. так давайте еще тут попытаем счастье чего-нибудь найти блин рыбы конечно море Блин. Всякое золото, и вообще пофиг на него, если честно. Так. пора живи. Так, такое ощущение, что это путь, куда мы пришли, да? Так, давай. У нас все получится. Я в этом уверен. Так. Жаль, тут ничего нету, но... Ну? Не может быть такого. Так. Чтобы тут и ничего не было. Давай, ломай все это дело Так Я думаю, нужно подышать Сундук с сокровищами спасибо мы к нему еще не готовы Ха. классно так ну самое главное мы его нашли это уже хорошо так то тут, тут есть вот место которое мы пробили а здесь у нас есть золотко или что это нефрит какой-нибудь Какие-то опасные реально рыбы. Блин, как же сложно сюда приплыть то Стой, стой, стой, успеем. Успеем еще умереть. Нужно немножко подождать. Так. Все, что ли, да? Так, Лара, ну что? Я тебя поздравляю. Все, что мы могли, мы собрали с тобой. Однако. Так. Давай теперь путь отсюда нафиг. Только бы вспомнить, куда. Хотя вот, походу, путь. Давай. М. Прикольно. Приплыли. Серьезно, приплыли. Честно, я не понимаю, что эти рыбы, чем они могут быть для нас опасны, но. Раз они красненькие, значит они реально опасны для нас. Так. Ух. Блин, это, конечно, пипец какой-то. Так, я плыву здесь вот. Так, меня тут нету. Это не я. Так. Травка. Зеленеет. Так, тут у нас есть золото или что-то подобное. Так, забираем. Так, еще раз. Подышим. Ну и надо валить отсюда, я думаю. Так Блин, где тут выход? Алло Так, какой... О, беги Козы Нифига, что они могут сделать. Так, вопрос, что мы собрали уже? И что нам еще предстоит собрать? Ч ⁇ -то я не думал, что такая хрень может произойти. А как мы увидели, она может произойти. Так. Обидно. Я не представляю сейчас, что нужно делать-то. Что у нас в итоге собралось. Так. да чтоб тебя просто бесполезно против них бесполезно что-то делать Это не рыбы это пипец что так тут мы можем передохнуть как обычно так сложная там штучка попалась нам да так тут надо переждать их когда они вот смотрите я уже кажется понял так они приплыли. А, все, забрали, да, мы? Нифига себе. Потрясно тогда. Тогда целиком и полностью потрясно. Так, я понял. Лишь бы нас тут не скушали. Все будет хорошо, Лара, давай убираться отсюда. Мы тут, мне кажется, все, что можно, забрали. Благо... Так, ты что, серьезно, что ли? Давай, давай, давай, давай, давай, давай, все. Наше путешествие заканчивается хватит с нас. Пи, вот это мы поплавали. Так, давай посмотрим теперь, что здесь есть. А здесь у нас только трава, да? Я думал, тут что-то еще будет, нет, да? А жаль. Что ж, там мы походу все собрали. Так, то тут еще ящик, оказывается, есть. Эй! Господи, не делай так. Прости, кто-нибудь еще выжил? Без понятия. Так. Давайте смотреть, что у нас тут есть. О. Отвлечение внимания. Запись экспедиции. Автор текста — исследователь, который искал затерянный город в середине 20 века. Рядом с лагерем он нашел небольшое торговое поселение, которым управляла женщина по имени Кама. Он спросил у нее, знает ли она старые истории, которые помогут ему найти затерянный город. Когда исследователь писал эти строки, он уже был при смерти и полагал, что она намеренно указала участникам экспедиции неверную дорогу. Хм... М да. Не верил и. Так, давайте посмотрим. А чё, смотри тут больше ничего нету, да? Все, что можно, мы забрали. База, база, ответьте. Ну Тихо, я слушаю. Прикольно. Я никак не... Боже мой, они здесь. Кто? Чего они так боятся? Про кого был разговор? Кто такие они? Так. Все, что ли, больше тут мы ничего не найдем, да? Я тоже не понимаю, чего они боятся. Они такие безовидные. Черт, я потерял рацию в аварии. Ты где там? ой Ой-ой-ой, эти со шлемами, ребята. Йо-мое. Это что за дичь? Что это было? Хищник, походу. Так. Отлично. До свидания. Я что-то сюда не хочу возвращаться. Ну ладно, придется, придется. Игра хочет, чтоб я помочился, поэтому придется помочиться. Так, зачем она у нас? Взяла то, что я бы не хотел брать. Так, что-то взяли, да, денежки, подружки. Так, смотрите, что я вижу. Новости об операции. Кому? Доктору Домингесу. На окраине деревни, рядом со старым нефтеперегонным заводом, разбит лагерь. Осмотр местности продолжается. Установлен контакт с жителями деревни. Они ничего не знают о волке-одиночке. От главного лагеря откололась небольшая группа. Она украла двухнедельный запас провизии. Предлагаю ликвидировать бывшие ресурсы по завершении операции. Пока никаких следов Крофт. Сообщают о том, что в 10 километрах от деревни разбился самолет. Возможно, нам повезло. Важный момент. Один житель деревни посоветовал проследить за тем, чтобы нашими делами не заинтересовалась Эбби Ортис. Имя отправлено в штаб, скоро будет доставлено досье. В настоящее время я изучаю различные подходы и разрабатываю план действий. Ах, чертовок, одиночка. Да. Чего тут только не найдешь, да, в джунглях? Хм. Опасность написана. Табличка такая стоит. Не показалось, да, или там? Тихо, успокойся. Расскажи, что случилось. <плодил> я видел. А я не видел. Может быть, видел. Не знаю. Я пока не определился. Нам нужно Нет места. Ничего не могу взять. ой котел, Котелочек. Так, не... Интересно, этот бочонок нам зачем? Ой. Надо найти их, пока они не нашли нас. Блин, да кто же на него смотрит-то? Жить такой красивый. Долго Ой еще. Ой-ой-ой. Кто на тебя смотрит, я не пойму. Будут здесь. И это все кончится. Так, ладно, что мы можем сделать с канистрой? такое? Да, что это такое? Да не ушла. Дали. Я себе... Этот парень идет к нам. Наверху. Прости, но... Какой-то ты бесполезный. Туда, где я смогу тебя И я такого же мнения. А что увидел? Минута, так. Блин, а сколько у вас тут еще? Сколько тут еще у вас будет? такая шаги, капец. Кто это такие? кто это наш помощник отсюда должен быть выход может там откуда они пришли так потрошки бутылочки о все что ли так ну чё мы тут походу все собрали всех поубивали эту штуку мы уже не можем здесь мы тоже не можем сделать так ладно я понял все плохо Так, мы можем, знаете, куда забраться? Вот на это место, походу, и там что-то забрать. Да. Э, стрелы, да? Спасибо. Я их только что сделал. Э, боже, ты ж... А, э, видать, сделано, чтобы мы прыгали и скакали, да? И их потихоньку так вешали. Так, ну ладно, я об этом не додумался. Так, ну давайте пробуем тогда вот отсюда все это дело попрыгать. Глядишь, мы до чего-то там доберемся, долетим. Ага. Так, вот он, ящик которым мы не сможем совладать так все что ли это что за фигня пипец блин так ладно куда нам тут можно путь держать карту откроем оказывать якобы куда-то сюда Ага. Походу вот только таким макаром, да? Так. Ну чё? я предлагаю... Давайте посмотрим. Менюшку. Предлагаю возвращаться к Уакияку. Что за фигня? Отцепись тоже. Но ч то на пути больше ничего вкусного нету. И это походу значит одно, что мы возвращаемся в деревню, да? Пипец тут людишек! Господи, сколько трупов! Их убили те твари. Но почему? Иона, Эби. Эй, я кое-что видела На Тринити напали Какие-то Существа Что? Они шипят и быстро двигаются Лара, это похоже на легенду про Пиштаку Ты нас разыгрываешь? Нет, я знаю, ага, что видели Ага, конечно Да, я возвращаюсь Что они так шумят-то, а? Поиски по всему миру Отчеты результаты поисковой группы. Отдел Центральной и Южной Америки. Кому? Доктору Домингесу. Мексика. Касумель. Найден храм Чакчель. Точка закрыта и очищена. Бразилия. Регион Итиксимитари, Тупик. Точка закрыта и очищена. Группа переброшена в точку Тринчерира Бакажа. Регион Мундуруку. Неоднозначные результаты поисков. Проблемы с правительством. Предлагаю закрыть точку. Жду инструкций. Регион Тренчириро-Бакажа. Достигнут успех в отношениях с местными племенами. Расследование продолжается. Перу. Кувак-Яку. Храм найден. Исследования продолжаются. Ну чё, молодцы. Продолжайте дальше исследовать. Пожелаю вам удачи. Так, тут не пройти. Блин, не интересно по какому-то там пути тёпать. Так, ну ч, погружаемся, да, и походу мы сможем через это погружение выйти. Где-то там. Так выходит. Или не так? У нас тут есть типа вход в пещерку, что ли? Или мне показалось? Потом мне кажется. Что-то нам тут инстинкты какую-то хрень показывают. Однако. О, -о, О, Отлично. Мы нашли все бочечки и прошли испытание большой бабах. Круто. Так. Что за место я тут... Сроду вроде не бегал ни разу. О! И тут у нас лагерек. Так, деревья и все такое остальное. Так, а тут у нас, собственно. Что за место? А это у нас, походу, то место, куда нам предстоит выйти. Давайте сохраним интригу. Зайдем сюда, посмотрим, чем мы нам тут надавали. Три очочка и нам дали коготь орла. Сидя на ветке, лара может убить противника и затянуть наверх. И тут сидя на ветке, лара может убить противника и спрятать труп среди ветвей. Оу, oh, е. Yeah. Улучшение шанса вернуть стрелу при обыске врагов животных убитых из лука но тоже неплохая спасабилити так, ну что ж, я думаю пока и мы ничего тут изучать не будем нужно будет подумать, порешать что мы в итоге в первую очередь из всего этого выберем ну, что более эффективно для нас будет и я предлагаю вот на этом прекрасном фоне закончить наше сегодняшнее путешествие если вам понравился сегодняшний ролик то обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии и жмите на колокольчик с вами был офисерк всем огромное спасибо за внимание и всем пока